Catin, Catin, Catin. Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Мой канал посвящен а, синтезаторам и электронной музыке. Если вам такое интересно, обязательно подпишитесь. Ну а я продолжаю собирать свой э, Еврорек кейс, свой новый EUROREC кейс, очень компактный. И сегодня я вам расскажу о модуле, который э, я для него приобрел. Я очень хотел себе приобрести модуль э, TerminVox. Это мой первый модуль Еврорек от компании Допфер до этого у меня ни разу не было Допфера этот модуль имеет антенну которая подключается к нему и с помощью рук мы можем взаимодействовать на поле вокруг этой антенны для того чтобы управлять э, напряжением по CV или также раздавать триггеры насколько вы знаете у меня был опыт работы с термин воксом И этот опыт взаимодействия с термин воксом на меня очень сильно повлиял. Мне хотелось снова таких ощущений. Для того, чтобы иметь возможность управлять напряжением посредством своего тела, я считаю, что это очень интересный способ контроля над напряжением. Но термин вокс в себя включает всего лишь осциллятор и какую-то возможность этого осциллятора фильтровать, да, тембры менять, то этот модуль позволит влиять на любой параметр CV, который только можно забрать из системы. Точнее, его напряжение можно подать на любой CV, в вашей системе. Этот модуль сделан очень качественно. Видно, что абсолютно аналоговые компоненты в нем присутствуют. Ручки очень тугие. Настоящий винтаж, на самом деле, выглядит очень винтажно, особенно в черном цвете. Не стоит недооценивать модули Допфер, потому что они, на самом деле, очень качественные. Даже осцилляторы некоторые можно взять за основу своего синтезатора, потому что Допфер всегда придерживался определенной классики по изготовлению этих модулей. И эти модули настолько классичны, что скорее всего, у вас они не подведут. Другое дело, что есть, конечно же, другие модули, более популярный и, возможно, в чем-то даже интересней. Но, кажется, термин Vox есть только у допфер. Прежде чем приступить к разбору патча, я хочу поблагодарить своих бустеров за то, что вы поддерживаете мой канал. Благодаря вам видео мои будут выходить гораздо чаще на канале. Спасибо. Давайте я вам расскажу о патче, который я создал. Итак, основной ритм раздается Zero Costa идет клок на модуль Knit, который получает uh, триггер и получается вот такая uh, перкуссионная история со сменой волн. Волны меняются посредством LFO, которое также я забираю с uh, модуля Zero Cost. Сейчас они в ревербе, сейчас приберу. В этом режиме можно использовать много волн, которые можно скачать специально для Yamaha DX7 эти волны и Их можно также загрузить на модуль KNIT и использовать Второй модуль KNIT используется в качестве пэда И этим модулем как раз таки я управляю с помощью терминвокса я подал его CV на частотную модуляцию на FM, который чуть-чуть с помощью тенюатора чуть-чуть добавляет сдвиг по тональности чтобы был эффект похожий на пленку мне хотелось добиться какого-то такого кассетного пленочного эффекта Также параллельно этот CV идет на Zero Cost, и когда я добавляю здесь этого параметра, то Zero Cost начинает играть. То есть приближаю, звука нет, и когда я возвращаю руку обратно, то появляется Zero Cost. Также с помощью внутреннего аттенюатора я использую вот эту рандомную волну с Zero Cost и отправляю ее в качестве триггера на синкушен, который в свою очередь тоже появляется, если сдвинуть этот показатель, например, чуть влево, потому что именно в левый выход я его подключил. за атмосферу в этом патче потому что все пространство а, создает он С модуля термин Vox система стала более органичной и более живой, потому что я могу влиять на нее просто своим настроением или движением рук, это делает эту музыку еще более персональной для меня, потому что я непосредственно влияю на нее. мой еврорек ящик превратился в такое подобие термин вокса или возможно какой-то радиус антенны не знаю на что это похоже но сейчас я испытываю очень интересное чувство потому что с появлением этого модуля в этой системе для меня синтезатор стал более ручным и более каким-то персональным мне очень нравится то, что получается с этим модулем, потому что я могу влиять на любой параметр CV, который есть в этой системе посредством термин -вокса, и патчи могут быть настолько разнообразными, насколько вы себе можете это позволить. Конечно же, это э, шире и интереснее, чем просто термин Vox. И если у вас есть аналоговый осциллятор в системе, то вы можете, в принципе сделать и подобию TerminVox, но для того, чтобы сделать полную копию такого патча, да, как TerminVox, понадобится еще одна антенна, потому что здесь всего один параметр CV и один параметр э, триггера, который можно забрать с этого модуля. Настройки здесь регулируются тоже, то есть можно сделать плюс или минус, э, также можно установить Threshold, э, это уровень э, срабатывания гейта с этого модуля, то есть насколько он э, будет э, активно срабатывать или когда вы подносите свою руку к этой антенне или нет. Также вместе с этим модулем у меня пришел пакетик с такими проводами. Один из них я брал специально для того, чтобы подключить какую-нибудь систему. Но я не знаю, насколько сильно хватит. Короче, чтобы с помощью пауэрбанка питать еврорек. Здесь 15 вольт и плюс как бы в середине, да, то есть ну в центре разъема. Я читал комментарии, что многие пытались запитать от него zero cost, по-моему, у кого-то не получилось но вот сейчас посмотрим я еще, честно говоря, не пробовал, давайте откроем посмотрим, как этот э, кабель этот выглядит и сможет ли он запитать либо систему, либо zero cost не очень понимаю, зачем здесь нужна вот эта штука может быть, чтобы вешать, чтобы не потерять то, что разъем угловой, это, наверное, здорово давайте подключим zero cost, попробуем К сожалению, систему тоже не тянет. Ну вот видите, как я обломался. Максимально написано 0,8 ампер. Придется мне сделать возврат, потому что это не работает с моим блоком питания. Конечно, можно попробовать, точнее, из Powerbankа можно попробовать, конечно, другой Powerbank. Я немножко расстроился из-за того, что такое произошло, потому что у меня такой же еще кабель приобретен для DJTacta. Надеюсь, на DJTacta-то он будет работать. Там все-таки, наверное, менее мощное надо. Там где-то 400, да, надо миллиампер-часов. Посмотрим. В описании к этому кабелю было написано, что он подходит для Zero-Cost. -а. Вот. Zero-Cost немного потребляет, но, как вы видим, не подходит. Может быть, правда, Powerbank стоит попробовать другой взять. У меня, к сожалению, нет пока другого. Есть только этот. Опять так себе новости со стороны приобретения новых устройств. Но зато есть и хорошие новости. Ко мне наконец-таки пришло стекло для аналог хита. Очень долго оно ко мне пришло. Оно шло, пришло в большой коробке, где было куча-куча бумаги. Вот. И на этом стекле а, присутствовала наклейка. Ну, во-первых, она была в пленке, да. А с другой стороны была наклейка, которую нужно было просто отклеить. И, соответственно, какой-то двухсторонний скотч на нем был нанесен. И я приклеил ее к своему электрону аналог-хиту. Теперь он у меня полноценный. но ну, а с этим надо будет что-то делать. Отправлю обратно, наверное. Мода терминвокса мне очень понравился. А, теперь я могу делать патчи интересные. А, моему сыну интересно также а, с ним поиграть, потому что это вызывает интерес, когда ты сможешь руками там как-то влиять на звук. Если вы ищете какие-то необычные контроллеры и вам также интересна работа с, с такими устройствами, посмотрите на этот модуль, он в принципе не очень дорогой, но привнесет э, интерес к вашей системе, может быть даже к старой системе, он снова породит интерес, потому что вы можете играть не привычным способом там не клавиатурой да или не крутя ручками а с помощью э, взаимодействия с антенной также я уже предвкушаю подключить это все к свету чтобы управлять э, с помощью руки управлять как раз таки тоже этим светом то есть ну, насквозь будет проходить точнее параллельно будет cv сигнал идти на свет в комментариях спрашивали рассказать побольше про световое оборудование я использую иллюминатор от компании сома Это такое устройство которое преобразует CV сигнал в сигнал который может управлять светодиодными лентами, но ну, или не только светодиодными лентами, а любыми устройствами которые поддерживают такую же силу тока и напряжение. По сути это такой конвертер э, сигнала из, из модуляра или там из синтезаторов Компании СОМА тоже, да, не поддерживают, потому что есть свои там не только джеки, там есть еще свои вот эти разъемы на крокодила которые они используют. Ну а куда вы будете подавать это напряжение, тоже вам решать. Я же сделал лампочки сам, да, я сделал их из фанеры, покрасил там, в общем-то, использовал свой скилл который у меня есть вы можете сделать даже там какие-то можно а, такие типа моторчики подключить и например с помощью этих моторчиков управлять а, барабанами например можно играть да в одном из видео компании электрон где они тестировали midi на диджетакте они как раз таки посылали сигнал ну там посредством midi было но тем не менее они управляли физическими устройствами посредством midi это тоже интересно так что Кому это тоже интересно, посмотрите на канале электронное видео. Также в эту систему я добавлю еще один модуль. В ближайшее время он ко мне должен прийти, и я вам расскажу, что это за модуль. Это тоже контроллер, который позволит мне а контролировать эту систему посредством другого оборудования. Наверное, вы уже догадались, да, что это за контроллер, какого плана, точнее, это будет контроллер. Но дождемся следующего видео, и я вам расскажу о нем. Ну и на сегодня все. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. До скорой встречи. Пока.